Будут ли объявлены кредитные каникулы, какой срок будет установлен, у кого возникнет такое право, какой порядок действий при обращении в кредитную организацию. Здравствуйте, меня зовут Вячеслав Манацков, я адвокат и заведующий филиалом ДИКИ Ростовской областной коллегии адвокатов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях или по другим каналам связи, а я отвечу на ваши вопросы как в личном общении, так и в новых видеороликах. В этом же видео я хочу рассказать о введении кредитных каникул в связи с ограничением распространения нового типа коронавируса. Отвечу на вопросы, связанные с такими каникулами. Ссылку на текстовый вариант видео, законопроект о кредитных каникулах и связанных с ним нормативных актах вы найдете в описании. Если же интересна общая ситуация, связанная с распространением заболевания и соответствующие правовые нормы, переходите по подсказкам или ссылкам в описании к видео. 25 марта 2020 года президент Российской Федерации в обращении к населению в связи с угрозой распространения нового коронавируса поручил правительству Российской Федерации подготовить поправки, разрешающие кредиторам просить у банков отсрочку выплат на полгода. 1 апреля 2020 года Государственной Думой в окончательном чтении принят закон, предусматривающий кредитные каникулы для граждан и индивидуальных предпринимателей, оказавшихся в тяжелых обстоятельствах в связи с эпидемией нового заболевания. Речь идет о поправках в закон о Центральном банке Российской Федерации и иные законодательные акты в части изменения условий кредитного договора. Думаю, что изменения в указанной редакции будут одобрены Советом Федерации и подписаны Президентом Российской Федерации. Закон вступит в силу в день официального публикования и произойдет это, по всей видимости, в ближайшее время. Конечно, вносимые изменения предполагают нормативное регулирование, соответствующее постановления правительства Российской Федерации и банковские инструкции. Но о новых правовых нормах имеет смысл рассказать уже сейчас. Кредитные каникулы для граждан предусмотрены как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. Предусмотрены каникулы также для субъектов малого и среднего предпринимательства. Причем такое право будет лишь у представителей наиболее пострадавших отраслей, перечень которых определяет правительство Российской Федерации. По состоянию на 27 марта 2020 года правительственная комиссия определено 22 отрасли экономики наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Это авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, деятельность туристических агентств и других организации в сфере культуры, гостиничный бизнес, общественное питание, организация дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения, деятельность по организации конференций и выставок, деятельность по предоставлению бытовых услуг, ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты. Согласно закону, гражданин или индивидуальный предприниматель вправе обратиться к кредитору для предоставления кредитных каникул, а именно потребовать либо предоставление льготного периода исполнения заемщиком обязательств по кредитному договору, либо потребовать уменьшения размера платежей в течение льготного периода. С такими требованиями заемщик вправе обратиться до 30 сентября 2020 года. Срок обращения с требованием о применении льготного периода может быть продлен правительством Российской Федерации. Льготный период установлен законом на срок в 6 месяцев. Его течение начинается с даты направления обращения. В своем требовании заемщик может самостоятельно указать длительность льготного периода, но не более 6 месяцев, а также дату начала льготного периода. Причем в случае потребительского кредита указанная дата не может быть позже 14 дней с момента обращения. В случае же ипотечного кредита указанная дата начала льготного периода не может отстоять от даты обращения более чем на один месяц. Необходимо отметить, что для обращения за кредитными каникулами не обязательно являться в банк, или направлять соответствующий пакет документов в электронной форме. Достаточно просто позвонить с мобильного телефона, номер которого указан в кредитном договоре. В течение пяти дней банк обязан рассмотреть заявление и при наличии следующих условий предоставить кредитные каникулы. О принятом решении банк уведомляет заемщика. Каковы же условия для предоставления кредитных каникул? Первое. Кредит должен быть оформлен до вступления рассматриваемых изменений в силу. Второе. Размер кредита не превышает максимальный размер, установленный правительством Российской Федерации. В настоящее время это 15 миллионов рублей. Третье. В отношении кредитного договора ранее не установлен льготный период в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации, согласно федеральному закону о потребительском кредите. Ну и, наконец, четвертое. Доходы за месяц, предшествующий месяцу обращения снизились по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год более чем на 30%. Соблюдение первых трех условий проверяется банком, исходя из имеющихся в кредитной организации сведений. Проверка же банком сведения о снижении доходов регламентирована законом. Условие снижения доходов более чем на 30% считается соблюденным, пока не доказано иное. Для проверки кредитная организация вправе потребовать соответствующие документы у заемщика и в государственных органах. У заемщика могут быть истребованы справка о доходах по форме 2 НДФЛ, выписка из регистра госуслуг о регистрации в качестве безработного, лист нетрудоспособности, а также иные документы, свидетельствующие о снижении доходов. Дополнительный перечень документов также может быть установлен Центральным банком Российской Федерации. Однако заемщик может предоставить документы не сразу, а в течение 90 дней с момента обращения. При наличии уважительных причин банк может продлить указанный срок еще на 30 дней. Представленные документы кредитная организация рассматривает в течение не более 5 дней. Для проверки сведений кредитная организация может обратиться в Федеральную налоговую службу, пенсионный фонд, Фонд социального страхования с Российской Федерацией, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. После проверки банком принимается решение о подтверждении или не подтверждении льготного периода. О принятом решении банк обязан уведомить заемщика. В случае, если в предоставленные 90 дней и дополнительные 30 дней заемщик не предоставит документов, подтверждающих снижение дохода, то вступает в силу условия кредитного договора и включаются соответствующие санкции в течение кредитных каникул не допускается начисление штрафов и пени предъявление требования досрочных выплатах, обращение взыскания на предмет залога или ипотеки обращение с требованием к поручителю сумма процентов неустойки за неисполнение заемщиков условий договора фиксируется на день установления кредитных каникул при этом в льготный период Сумма основного долга облагается процентами, поставки равные двум третям от рассчитанного центральным банком среднерыночного значения полной стоимости кредита. Если льготный период установлен по ипотечному кредиту, заемщик обязан обеспечить внесение изменений в регистрационную запись об ипотеке или закладную. Все обеспечительные меры продолжают действовать после окончания каникулярного периода. Необходимо иметь в виду, что согласно закону. После установления льготного периода банк может приостановить исполнение своих обязательств по предоставлению денежных средств заемщику. Эта норма подлежит уточнению, но в любом случае нужно осознавать возможные проблемы. Как правило, у граждан сегодня не один кредит. Например, несколько пластиковых кредитных карт и, соответственно, счетов. Часто эти счета заведены в одном банке. Или, оформляя ипотечный кредит, банк, как правило, предоставляет гражданину в пользование пластиковую кредитную карту. Указанная правовая норма позволяет банку в случае оформления льготного периода прекратить предоставлять денежные средства по кредитной карте. Поэтому, воспользовавшись правом на кредитные каникулы для погашения, например, ипотечного кредита, можно неожиданно лишиться возможности воспользоваться кредитной пластиковой картой. Заемщик имеет право в любой момент прекратить течение льготного периода, а также может досрочно погасить кредит или его часть без прекращения льготного периода. По окончании льготного периода кредитный договор продолжает действовать на прежних условиях. Срок возврата кредита продлевается на срок действия льготного периода. С вами был адвокат Вячеслав Манацков. Если у вас есть вопросы или нужна помощь, обращайтесь. Звоните, переходите по ссылкам, задавайте вопросы в чате. Подписывайтесь на мой канал, а я отвечу на ваши вопросы.